Сейчас нам нужно сделать следующее. Нам нужна подготовка рабочего места для участия в торгах. Первое, что нам нужно сделать, это интернет. Так как мы работаем удаленно, качество интернета это то, от чего напрямую зависит наша победа на торгах. Нам нужно, во-первых, хороший интернет-канал, второе, должна быть хорошая скорость, Третье, альтернативный источник интернета. Мы что в этом случае рекомендуем? Youtube или какого-нибудь сотового оператора, чтобы если вдруг что-то с вашим интернетом случилось, разъединилось и так далее, вы могли быстро переключиться на альтернативный источник. Второе, это ноутбук. Почему ноутбук? Первая причина, если вы куда-то уехали, ноутбук всегда с вами, вы всегда можете проучаться в торгах. Второе... Такое бывает редко. Если вдруг какие-то проблемы с электричеством и так далее, потому что все случается в самый ненужный момент, ноутбук будет работать и на торги, его зарядки вам хватит. Следующее, что еще нужно сказать про рабочее место. Такое бывает редко, но бывает. Смотрите, чтобы на вашем ноутбуке было больше, чем один USB вход. У нас было, что у участников несколько раз попадалось ноутбук с одним USB входом. Мышку они вытаскивали вставляли ключ для участия в торгах, а участвовали на тачпаде. Поверьте, это очень неудобно, особенно когда нужно действовать быстро. Ну и последнее, наверное, не обязательное, но как и рекомендуемое, это принтер-сканер. Потому что иногда нужно срочно что-то отсканировать, срочно что-то отправить, чтобы это было под рукой. Конечно, сейчас можно многие вещи сделать с помощью мобильных телефонов и каких-то приложений, но это удобно, быстро и надежно. Поэтому, друзья, организовывайте свое рабочее место и будьте готовы к торгам на все 100%. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите вопросы в комментариях. С радостью будем отвечать.